Приветствую, друзья, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Это вторая часть видео о декабрьских законодательных инициативах, новых ограничениях и запретах. В предыдущей я рассказывал о складывающемся у нас в стране сословном обществе, закрытии сведения о гражданах, приближенных к государственному аппарату, гражданах иностранных агентах, далее об ограничениях интернета и социальных сетей. Изменениях законы о массовых мероприятиях, об образовании, о полиции и установлении уголовной ответственности за клевету в интернете. Итак, 23 декабря Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, разрешающий Роскомнадзору блокировать социальные сети и сервисы за то, что российская власть посчитает цензурой российских СМИ. По мнению авторов законопроекта, среди них Единорос Алексей Пушков, депутаты единоросы Хинштейн, Боярский, Сергей Боярский не Михаил, депутат КПРФ Александр Ющенко и другие. С апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакцией средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube цензуре подвергались такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, Крым-24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации, говорится в пояснительной записке. Согласно законопроекту, Роскомнадзор будет иметь право полностью или частично блокировать ресурсы, которые ограничивают значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка или происхождения. Под блокировку могут попасть соцсети и сайты за дискриминацию российских СМИ. Под действие документа попадают YouTube, Facebook, Twitter и другие популярные сервисы. Так, например, цензура и правоприменители могут посчитать то, что эфиры отечественных пропагандистов не попадают в тренды YouTube. С соответствующей инициативой смогут выходить генпрокурор и его заместители по согласованию с мит России. В качестве санкций законопроект предлагает замедлять график интернет-площадок, штрафовать их, полностью или частично блокировать такие ресурсы. Ранее наличие дискриминации в отношении российских клиентов заявлял Дмитрий Песков. Они же не только дискриминируют наши СМИ и наших пользователей, они и своих пользователей тоже дискриминируют. То есть, эта проблема на самом деле носит более широкий характер, но в данном случае, пусть со своими они сами разбираются. А нам главное защитить наших пользователей от такой дискриминации, заявлял Песков. Роскомнадзор обвинял в цензуре иностранные сервисы Twitter и YouTube. Например, 18 ноября ведомство потребовало от Google отменить ограничения, наложенные на YouTube канал Владимира Соловьева. По данным ведомства, выпуски Соловьева перестали попадать в раздел в тренде, хотя ранее это происходило регулярно. Представляется, что реально заблокировать крупнейший видеохостинг в мире будет все-таки трудновато. Слишком высок риск недовольства, ведь люди останутся без развлечений. Да и технически выполнить это в настоящее время проблематично. Эпопея из Телеграм еще не забылась. Но общий тренд понятен. Власти пытаются выдавливать иностранные площадки, где можно публиковать критику властей. Но ну, а в крайнем случае можно и на непопулярные меры пойти. В Северной Корее, например, доступ к интернету организован посредством спецпропусков. Список допущенных лиц чуть ли не лично Ким Чен Ын утверждает. В этот же день Госдума в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Документ обязывает соцсети ограничивать доступ к информации выражающий явное неуважение к обществу, государству, Конституции России, а также содержащий призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Под понятием «социальная сеть» подразумевается интернет-ресурс, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей в России. Реест социальных сетей будет вести Роскомнадзор. И опять же в этот же день, то есть, опять 23 декабря, Госдума в третьем чтении приняла очередные изменения в федеральный закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. После вступления закона в силу решение суда одиночный пикет может быть признан публичным мероприятием. Согласно букве закона публичным мероприятием, то есть митингом, например, может быть признана не только совокупность одиночных пикетов. Ну и по очередное участие нескольких лиц в актах пикетирования. Это повлечет необходимость получения разрешения на его проведение и ответственность за неуполнение требований по его организации. Стоит отметить, что на момент проведения пикета лицо его проводящее может и не знать о нарушении закона. Потом, после задержания, суд установит его вину в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Кроме того, указанным законом акции не дозволяются возле зданий экстренных или оперативных служб, а на журналистов наложены дополнительные обязанности. Теперь журналист на митинге и иных публичных мероприятиях обязан иметь не просто знак представителя средства массовой информации. Теперь вид и описание соответствующего знака или признака устанавливается федеральным органом исполнительной власти. Кроме того, журналист, присутствующий на публичном мероприятии в целях осуществления своей профессиональной деятельности, не вправе агитировать, выполнять распорядительные функции, собирать пожертвования, участвовать в обсуждении публичного мероприятия. Помимо прочего, другим смежным законопроектам запрещается финансировать публичные мероприятия из иностранных источников, а также иностранными агентами не смогут сдать средства на организацию митинга россияне младше 16 лет, а также анонимы. Их средства уйдут в бюджет. Все деньги можно будет собирать только в российских банках. Автор законопроекта мотивирует необходимость поправок изобретательностью граждан и усилением прозрачности финансирования публичной политической деятельности. Поскольку финансированием акций иностранные правительства якобы грубо вмешиваются в российскую политику. Массовые пикеты стали популярны в последние годы после резкого ужесточения правил проведения митингов и многочисленных отказов оппозиции в их проведении на удобных площадках. В последний год сказались и ограничения, связанные с пандемией. Для соблюдения правил пикетирования активисты выстраивались в очередь, чтобы постоять с листовкой. Многие акции проходили у зданий силовых служб и судов. Это, по всей видимости, и стало камнем преткновения для нашего автора. В конце ноября был внесен и уже 23 декабря рассмотрен в первом чтении законопроекта внесении изменений в закон об образовании». Проект вводит понятие просветительской деятельности и государственное регулирование в этой сфере. Просветительская деятельность без санкций федеральных властей будет запрещена. Предлагается также запретить сообщать учащимся недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. Если эти сведения могут разжечь, опять же, социальную или национальную рознь. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что новые нормы призваны воспрепятствовать антироссийским силам вести пропаганду в образовательных учреждениях России под видом просветительской деятельности. Ну, хорошо, что пока не антисоветской деятельности. И на том спасибо. По аналогии с иностранными агентами, можно предположить введение соответствующих санкций за нарушение новых норм, но законопроект не прописывает порядок получения разрешения на просветительскую деятельность. А также наказание за отсутствие такового. Думаю, что ко второму чтению авторы определятся с видами ответственности и пределами наказаний за нарушение. Теоретически под действие документа попадают практически все просветительские проекты. Попытка прочитать открытую лекцию тоже может трактоваться как просветительская деятельность. Другими словами, если вы решите рассказать о вреде авторитаризма для развития страны. Гипотетические лекции могут запретить за разжигание розни к социальной группе автократы. Это может привести к прекращению деятельности практически всех независимых образовательных программ. Федеральные власти получат возможность запрещать деятельность неугодных под предлогом невыполнения установленных ограничений. 23 декабря Госдума во втором и третьем чтении одобрил очередной законопроект, вводящий уголовную ответственность за клевету в интернете. Закон предлагает внесение поправ к статью 128.1 клевета. Сейчас одним из квалифицированных составов указанной статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации. Уголовный кодекс предлагается дополнить положение, в соответствии с которым устанавливает ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно телекоммуникационной сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Уголовный закон обратной силы не имеет, поэтому в публикации Навального, о результатах расследования его отравления не попадают под действие новых норм. Однако при желании можно и старые нормы Уголовного кодекса применить. Проблем с доказыванием в отечественных судах, думаю, не возникнет. Доводы защиты хотели бы довели бы все дело до конца, и кому он нужен-то – безупречны и неопровержимы. Конечно, в ряду указанных декабрьских решений Госдумы, нельзя не вспомнить о новых полномочиях сотрудников МВД, вводимых изменениями в закон о полиции. О нем я подробно рассказывал в одном из предыдущих видео. Вопреки прогнозам многих комментаторов, данный законопроект принят в первом чтении и на настоящий момент в его содержании практически ничего не поменялось. В начале видео я уже указывал на предстоящие осенью 2021 года выборы в Государственную Думу, как на одной из оснований столь активной работы парламентарии. Депутатам необходимо доказать властям свою лояльность и нужность. Однако думается, что это не единственная и далеко не основная причина. Вопреки утверждениям государственных деятелей, Госдума продолжает оставаться не местом для дискуссий. Вряд ли современному парламенту нужно доказывать свою покладистость. Она ни у кого не вызывает сомнений. Большее значение имеет тенденция по закручиванию гаек, что и проявляется в ограничении прав на массовые мероприятия, возникновении новых ручков давления на интернет-площадки общественников, образованием непонятных иностранных агентов и возложением новых полномочий на правоохранительные органы. При этом не стоит забывать о предстоящем, в не таком уж и далеком будущем, транзите власти. Ну а события в Беларуси заставляют задуматься.